которые вошли в русский язык из Нового Завета. И сегодня мы поговорим о значении довольно известного выражения «добрый самаритянин». Так говорят о людях, которые бескорыстно помогают другим. Итак, откуда же пришло это выражение? Это выражение пришло из притчи, которую рассказал спаситель одному законнику, который, искушая его, однажды спросил, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Законник спросил не потому, что он действительно хотел знать об этом, а чтобы уловить Иисуса Христа на словах. Ведь Господь творил чудеса и этим самым вызывал зависть законников, книжников и фарисеев, но так как они не могли что-либо дурное сказать о делах Иисуса, они желали уловить его в слове. И Спаситель начал свой разговор так, как обычно было принято у законников, с обращения к Священному Писанию. Он же сказал ему, в законе что написано, как читаешь? Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всею крепостью твоей и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить, то есть будешь иметь жизнь вечную. Вот какой простой ответ дал Спаситель Законнику. Но книжник, не желая потерять авторитет, задал еще вопрос. Он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? Вот этот вопрос вызывал наибольшее недоумение даже среди ученых-книжников. Все дело в том, что в законе Моисеевым Господь повелевает избегать общения с язычником, только в том случае, чтобы не набраться у них неправильных понятий о Боге. Но фарисеи и книжники исказили эти слова и своими ближними считали только единоплеменников ко всем другим иностранцам, и иноверцам. Они относились с презрением, и заповедь возлюби ближнего, как самого себя, к ним вовсе и не относили. И теперь законник ждал, что же по этому поводу скажет Иисус. И вот тут Иисус Христос рассказывает притчу, которую мы все знаем, притча о добром самаритянине или о добром самарянине. На это сказал Иисус. Некоторый человек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 Отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам? Он, то есть книжник, сказал, оказавший ему милость. То есть по-другому уже ответить было в этом случае невозможно. Тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же. Мы говорили о том, что притча, это такой рассказ, где... С помощью каких-то реальных житейских историй есть еще смысл скрытый, насказательный, который поясняет духовные истины. Вот эту притчу можно понимать в прямом смысле, есть еще и насказательный смысл. Господь рассказывает историю, которая неоднократно имела место быть. То есть дорога из Иерусалима в Иерухон действительно считалась опасной. Ее даже называли кровавой дорогой потому что там орудовали разбойники. И вот он рассказывает историю, как один иудей попадает в беду. И как же ведут себя те, которые назвали, называются, считаются ближними. Это священник и левит. Они просто проходят мимо, мимо своего ближнего, своего соплеменника, не оказывая ему помощь. Почему они не оказывают помощь? Возможно, потому что у них есть... Как им кажется, более важные дела, они надо торопятся на службу. А возможно, не хотят оскверниться, подойдя к этому человеку, потому что по закону Моисееву, если ты подошел к мертвому человеку, они, может быть, сочли его мертвым, то они становятся нечистыми и не могут совершать службу. Поэтому вот они проехали мимо. Кто же оказал помощь иудею? Оказал самарянин, то есть и на племени. Самаряне. Это иноплеменники, которые жили в соседней с Галилеей области, считались иудеями нечистыми людьми, и иудеи их презирали, считали даже стыдным с ними общаться. И вот Самарянин увидел в иудее не врага, а просто человека, попавшего в беду, и оказал ему милость. То есть оказалось, что на деле он и оказался ближним. То есть Господь, обращаясь к книжнику, и к людям его слышавшим, а также ко всем нам указывает нам на то, что ближние – это наши вообще все люди, вне зависимости от национальности, от вероисповедания. И в первую очередь мы должны оказывать им помощь, когда это будет нужно. Но у этого рассказа, у этой притчи есть еще другой смысл. Святые отцы говорят, что под человеком который покинул Иерусалим и шел в Иерухум, подразумевается Адам, в его лице и все человечество, который согрешил перед Богом и был изгнан из рая. Разбойники – это бесы, которые напали на Адама и изранили его. То есть раны – это страсти, грехи. То есть Адам попал под власть этих бесов. И, соответственно, был изранен. Изранен грехами. Священник и левит – это ветхозаветный закон Моисеев, который сам по себе несет спасение. Добрый самаринен – это сам Господь Иисус Христос, который омыл раны Адаму и отвел в гостиницу, то есть в церковь. И поручил из раненого человека, содержателю гостиницы, то есть священником. И два дводинария означает «священное и предание, предание и писание», то есть закон Божий, истинный, и смысл которого в чистом виде сохранен только в нашей русской православной церкви. А обещание вернуться и воздать, если здесь же что больше, как в этой притче, Самаринин сказал содержателю гостиницы, это символизирует второе пришествие Христа, когда Господь явится уже во всей своей славе и вас даст пасторам и тем, кто оказывал милость, вот, старицей да, за добрые дела. И этот смысл притчи еще указывает нам на то, что мы должны искать спасение в русской православной церкви где нам преподают святые таинства, прежде всего, таинства исповеди, причастия, где мы, наши пастыри заботятся о нас, учат нас закону Божию, и где, возможно, вместе с Господом самое настоящее и истинное спасение. Так вот, давайте, братья и сестры, и будем стараться быть милосердными и жить в церкви. Храни вас всех Господь! Счастья вам! и благодати.